Начинаем, так. Добрый вечер, мы из Украины. Сейчас да, остановимся. Смотри, подключаемся да, все. Мы сейчас продолжим тему прошлого нашего зума, потому что. Появляются, появились вопросы, пишут. Скорее всего, причиной беспокойства послужила та страшилка, ролик. Он где-то в Ютубе продолжает. Я его видел, кстати, этот ролик. Ну, довольно объемный, довольно подробный. И клещ ворота тропилелопсоз болезни, клещ тропилелопсклара, охватил южные регионы и уверенно поднимается вверх с южных широт сюда к нам более-менее к таким средним спрашивает до да ползет ли он до нас но ну, все живое в природе мы вчера в том зуме обсуждали все живое в природе будет искать поселение там где будет возможность именно размножаться а размножаться будет он только тогда когда будет соответственно климат микроклимат могут создать в в местах инкубации, в гнезде, и питание. Если будет такая возможность, значит, никто его не остановит. Австралия как не сопротивлялась против клеща Ворова. Все, последний бастион пал. Сейчас и там Ворова. Точно так, такая же судьба будет и у тропилилацклара. Если есть возможность ему размножаться, а возможность размножаться ему будет только там, в тех регионах и в тех широтах, где круглый год расплод, потому что клещ питается исключительно гемолимфой личинок. Гемолимфой личинок. Он на старшей пчеле не выживает. Два паразита являются антагонистами. Если бы они в, одну... в одной в одной ячейке то склары его бы вытеснило, потому что там быстрее идет размножение. То есть массово больше яиц откладывает самка. И они являются антагонистами, они воровы тесняют. Но так как ячеек много, и ворова сам по себе размножается в одной ячейке, трапилеллабсклары в другой ячейке, то, соответственно, они будут могут присутствовать два паразита одновременно. Это, конечно, это это износ для пчелы, но страшно для тех, кто любит Длительное размножение пчел, длительное содержание, длительный период расплода, якобы чем дольше мы будем наращивать пчел, тем сильнее пойдут они в зиму. Ну и как раз это является той самой главной ошибкой, потому что мы осенью не в силу зиму наращиваем и накапливаем в лице пчел как особей, а выращиваем клеща. Для тех, кто занимается изоляцией, никакой паники, никакой серьезной проблемы этот клещ представлять не может. Потому что он еще более уязвимый, чем даже ворова. Он живет всего-навсего 2-3 дня вне расплода. Закрыли матку. Если будет, допустим, свирепствовать исключительно троперилапсус, болезнь в семье, выживет, допустим, там теоретически представим, что он выжил ворова, как биологический враг его, как антагонист. Остался один терапелизопсоз. На месяц закрыли в изолятор, и все. И он вышел расплод, и он погибает, даже без обработки. Поэтому есть у него такая серьезная проблема, как офилесового пятая что он вне расплода не живет. Ну, остается один механизм оздоровления. Выгоняем на взрослую пчелу. Оба паразита, если они как таковые будут присутствовать, щавелью кислотой и все. И тему закрыли. Безрасплодный период будет являться главным фактором оздоровления. У меня спрашивают, а можно ли это касается оздоровления болезни расплода? изоляции маток, создание безрасплодного периода. Да, там понятно. Убрали расплод, главный источник инкубации потому что там размножаются все вирусы все болезни расплода гнельцовые, грибковые нет среды размножения значит все паразитам не для размножаться и мы можем таким образом добиться фаток и быть положительным фактором оздоровления взрослых особей потому что есть болезни взрослых пчел такие как вирусный паралич может ли изоляция маток как-то повлиять безрасходные периодные это может как ни странно а почему может потому что фактором резистентности является масса, максимально развитое жировое тело потому что жировое тело это накопление белка а главным фактором резистентности является Наличие гормонов. Основа гормонов – белок. Если жировое тело развитое, значит, соответственно, и резистентность будет у вновь народившейся пчелы намного крепче, сильнее, чем у тех уже взрослых особей, которые заболели. Поэтому изоляция маток в будущем будет иметь серьезный оздоровительный фактор для многих, ну, фактически основных болезней пчел в том числе и взрослых. Я объяснил, почему. Потому что фактором резистентности является максимально развитое жировое тело. И еще спрашивают, и какие существуют антагонисты у болезни пчел. Есть, как ни странно, есть антагонист Назема Апис и Назема Церана. Вот появилась еще одна напасть Назема Церана. Раньше мы знали только на зимотост, на сейчас на зимоцирана. Я уже рассказываю, паразитировала эта назима раньше на тутовом шелкопряде, потом в поисках, опять-таки та же тема, в поисках нового хозяина, нового, новых условий размножения, а каждое животное каждое пытается максимально найти идеальный. Идеальные возможности для размножения, чтобы сохранить себя как вид в природе. И вот эта назема цирано стутового шелкопряда перепрыгнула на апис Мерифера. И наземо апис, апис они являются антагонистами, потому что, как и трапелицу тропилос, больше и больше выводит, то есть откладывает самка яиц, соответственно, Большее количество, ну, войска, больше, понятно, вытесняют они воровок. Точно так же ж и назема цирана. Выстреливаются быстрее споры, и они угнетают размножение назема апис. Еще один-два антагониста есть у болезни пчел. Вирусный паралич, острый вирусный. Тоже два антагониста. При разных температурах в гнезде один другого угнетает. Я как-то заподозрил, ну, проявляется часто. Это болезнь весенние болезни или болезни пчел, ты, черная болезнь, ну, по-разному называйте ее. Весной видно она лысая, ложит, лежит вверх лапками, дрыгает. Ну, короче говоря, не жилец. И вот их два вида возбудителя острый и хронический. И когда я начал заниматься вплотную двухматочным содержанием, как-то притухла эта тема. А была она, нет-нет, то нет, а выскочит на пасеке. И я думаю, может, а матки являются носителями, могут являться носителями вирусов. Думаю, не случается ли такое, что каждая матка носит, то есть носитель определенного вируса, разного. И они при разных температурах одна другая подавляет ну как бы там ни было победители не судят факт, факт на лицо двухматочное содержание на сегодняшний день я считаю альтернативы ему нет Во, в любых случаях и в наращивании силы и продление рабочего состояния больше даст возможность накопления силы потому что там больше открытого расплода и вот этот пик кульминации продлевается. Можно захватить и даже акацию со старой пчелой перезимовавшей. И вот три, три антагониста. Ну, это такое. Как бы оно ну, нужно, не нужно нам. Но ну, на всякий случай, чтобы знали. Теперь вопрос еще был. Будем сейчас задавать вопросы, потому я так пробегусь в повторении. Сейчас зима. Уже паника у некоторых пчеловодов вернее не паника Ну неприятная ситуация в плане качества кормов попал я однажды и причем не, не единожды на такую беду когда пчелы вскрывают ячей крышечки высасывают фруктозу а этот монолит практически нетронутый и они поджимаются уже кверху уже есть сейчас ситуации такие когда если либо сорт такой попался под солнце, что пчелы при ревизии наблюдают такую картину. Какой выход? Какой выход, если запаса уже, рамок нет, а если рамки есть в запасе, то сверху положить она такая же самая, значит, лепешка, хорошая лепешка меда, максимально ее расплющить, так где-то в 3 сантиметра, и положить хорошим килограммов в 2 сверху на гнездо. И сбоку сделать отверстия небольшие. Не под низом, а именно сбоку. Почему сбоку? Потому что пчела будет заходить, выбирать постепенно. Снизу будет подогревать, все она, она туда зайдет. Если снизу пробить и там или какой-нибудь мягкий, то конвективное тепло снизу подогреть его, и может просто сквозь улочки протечет на днище, и все. Понимаете? Поэтому. Лепешка спасения будет этой ситуации и прислушивайтесь к поведению пчел. Если шумит, значит не стесняйтесь, открывайтесь, Если они будут в таком беспокойном состоянии, может быть это причина. Уже корма фактически недоступна. Ну в общем, где-то так. Обещали вопросы, поэтому я дал разогрев темы разогрев настроение нашего и приступаем к вопросам. Поэтому по тропилолепсозу, по, по Раша только что задал тему, как нам сделать, выров, не выровнять вернее, а восстанавливать наши пасеки вновь, в следующем сезоне после таких вот варварских боевых действий. Будем просить Запад наш, чтобы нам помог именно Запад Украины. Там в основном пакетчики наши, матководы и производители пакетов. Ну и если кто будет пытаться самотушки увеличить свои пасеки, значит однозначно это только отводки. Отводки можно делать либо на старой матке, сразу на старой матке, если хорошая семья, рядом на старой матке, а в основной обгуливаем молодых. Ну, это основная моя тема. Все, пасека удвоенная. В обязательном порядке манипуляцию рамками между отводком и молодыми матками. Не забывать делать манипуляцию рамками, печатный, с открытым менять. Если нужно подробно, я скажу. Если нет, потому что очень часто я об этом говорю. За эту ротацию рамок сезон очень короткий. Если не делать такую ротацию, симбиоз, взаимозамену, взаимосодружество этими рамками, то удвоенной пасеки может не получиться, они просядут. И, то, и те просядут, и от, отцовская семья со старыми... Ну, поэтому дать возможность взаимодонорству такому. И помогает. Они выходят на подсолнух уже равными силами, а там пчеловод будет решать. Либо ему взять по максимуму Товар, значит, отводок отнесли в сторону, летную забрали на медовик с молодой маткой, а отводок будет со старой маткой дополнительно наращивать пчелу. Или же они пускай идут, как они есть, сколько принесут все наше, но зато пойдут полноценно, каждый автономно в зиму. Будет пасека увеличена вдвое. Это такой вариант по расширению. Можно отводок делать сверху на основной семьи, то есть двух семейное содержание. Через глухую перегородку, сверху 1 две рамки печатного расплода, маточник, обгулится матка. То же самое, делать ротацию. Только молодая матка вверху обгулялась, начинает сеять, все. А внизу старая матка уже может зараиться. Значит, забираем у нее печатный расплод поднимаем вверх молодой матки, помогаем ей на, на развитие, а открытый расплод даем вниз. Там есть кому воспитывать, много молодой пчелы-кормилицы, и плюс открытый расплод дополнительно еще от верхней молодой матки продлит рабочее состояние нижней старой матки, потому что она может зароиться. Ну а там, смотрите, либо объединяем опять-таки в медовик, в общем на вот эти две, две матки, работающие одна над одной двух семейное содержание, или же относим, отвозим этот сверху отводочек куда-то на другую пасеку, или же отвозим на другую пасеку нижнюю семью со старой маткой. В сторону отнесли вечером. На молодую матку прилетела летная пчела, они остаются на этом точке будет как медовик. А старая матка включает снова инстинкт на накопление и будет, ну, по-любому пасека будет удвоена. Два варианта, оба беспроигрышные. Какой пчеловод по своей занятости и по возможностям выберет, это ну, на его усмотрение. Так что есть возможность самостоятельно выровнять пасеку, восполнить потери, если таковы, не дай бог, к сожалению, или же молиться на, нашу, на наших производителей пакетов, на наших доноров Западной Украины. Там они тоже, я думаю, будут заинтересованы в реализации, потому что они это их не хлеб. Они живут за счет того, что реализуют пакеты нам. Так что было, был такой случай, когда и на бартер меняли, и кредит давали. Так что, возможно, такая ситуация будет и на следующий год. В общем, такие вот зарисовки в начале нашей беседы. Пожалуйста, можем начать обсуждать. Можно? Все понятно? Можно? Да-да-да, Даша, новая дружина. Мы говорили про э, ликование с кислотою. кислотой. Я могу признаться до того, что я имею <laughs> какие-то такие... Недомовленостей не, недо, на то. В нашем журналі "Селарство" в mm -hmm. 2021 році появились статьи на тему лікування е, мравчиною, щабленою и молочною кислотой. Тут я хочу так на швидку перевести, что допускаем, что щавлена кислота может входити до организм кліща шлахом каролиния Після після харчування гемолімфою яка в якої знаходиться э, щавлена кислота ну ну в, в, в, в пару років ми знаємо що, що э, варова не харчується щавленою кислотою тільки э, гемолімфою не харчується гемолімфою гем, гемолімфою тільки щавленою Тільки жировом тил, жировом І и, и я так подумал, что, может, лучше было бы робити водняный розчин с соляной кислотой, а не сахарный, не с цукром. Потому что тогда, как, как мы думали, что она и, и, притурмозуешь свой розвиток, что она гине після э, споживания э, заквашенной гемолимфы, а это неправда, то на вишчо бжола мае э, курмитися той уж чавленной кислотой? Чи не краще сделать такой же розчин на м, водняный розчин, чтобы только, и так я зрозумію шановне дружи я зрозумів. все да, працювало але почекайте ага. але почекайте і дальше тут є написано водняни розчини з кислоти не працюють а при тому є також шкідливий шк, шкідливий я того не розумію знаєте ну то <laughs> Чи хтось... я маю таке запитання Чи хтось з шановних коллег лікував е, при помощи водного розчину щавлено кислоти, яко, які были того на свете? Ну я вам, может я вам ну? подтвердю? 35 років 2% водный розчин щавлено кислоти и по сегодняшний день. Ну, ну, ну бачите… Первые нам ученики сказали, что гам... ворога харчуется Зараз нам кажуть, что не ходи. Э, роз... Друже, сшановные друже, может я вам відповім э, фразу и классика. Образование может из дурака сделать ученого, но оно не может изладить его первозданной природы. Поэтому то, что там ученый, то, ще не проучил ни вы смотрите, сколько постулатов прошлого столетия, учений. Одна только изоляция. Один изолятор появился в практическом применении. И сколько внес, он внес поправок. Да. Матка не является центром клуба, в осен... формированием осеннего клуба. Жировое тело формируется не, пчел, не, по... не от поедания пчелами осенью, а в жировом теле личинки, то есть жировое тело да. личинки и так далее. Поэтому то, что там писали, пишут, если бы у нас защищали диссертации не ради карьеры, а ради науки, у нас бы было, знаете, сколько открытий, которыми бы пользовались пчеловоды практики. Короче, мне не хочется, <косвязывая> чтобы какие-то практические внески из того вытянуты. И как вы подтверждаете то, что я думаю, что может быть... Mm -hmm. что может работать водный розчин с чавленной ну то это мне ходит, то мне ходило. А, а я что, особенный, у меня працює водный no. розчин. No. Ну, я теперь можете... им користуюсь. Можете инши в Ну хим вашим. Доброе, очень спасибо. Спасибо Иван. Uh, Владимир Егорович. Давай, Рашат. Да, значит, да, по тропическому клещу, значит, я там в чате в Запорожском написал ребятам, что изоляция маток может спасти нас от этой беды, да вот. И там у нас есть э, председатель Юра Пшеничный, вы, наверное, знаете. И он написал, что там кто-то изолировал маток, вот выдержал какое-то определенное время, а потом, когда избавился от этого клеща, вот, повторно, когда выпустил маток, заражение было настолько сильным, что, в общем, беда случилась там хорошая, наверное. Заражение каким ключом? Ну, вот этим, за этот самый, за тропический клеш. Вот этот, Тропическим ключом. А откуда он взялся? А черт его знать, если бы я знал. Откуда он мог взяться, если он погибает даже без обработки? На месяц закрыл и все. Он вне. Вне, вне личинки как источника питания он не живет. И откуда он ну, мог взяться? Так я вот у меня мнение, может ли быть заражение от соседних пасек? Ну от соседних пасек смотри, перенос но ну, я не знаю, это понимаешь, не видевший от соседней пасеки я даже не знаю если он не паразитирует на взрослой пчеле. Воро, допустим, допустимо. Он сел на взрослую пчелу, как на лошадь, и поскакал он налетную. Где-то там на, на поилке, на цветках можно увидеть. Но там логика есть. Воро питается, э, может присосаться к старой пчеле, то есть взрослой пчеле, и переживать. Почему он и у нас хорошо себя так чувствует? Потому что он зимует вне расплода на взрослых особях. Тут логика есть, у перезаражения. А какое перезаражение может быть от э, тропилелопсклары, если он в расплоде? Он в расплоде. И если он, допустим, последняя пчела выходит, то он на молодой пчеле будет, на молодой пчеле, на еще. Куда он полетит? Как он, какое перезаражение? Разве что он насыпать туда специально, по-дружески. Ну, тем не менее, он же каким-то путем распространяется, сухопутным. Ну, Распространяют пакетами, говорят. Самый основной источник распространения всех паразитов, всех болячек, это миграция пакета. Личин. ну пакет. Почему? Пакет, когда продает, это бессота. Почему одно время, я вот не помню, где или в Америке запретили сотовые пакеты, а только безсотовые были. Была логика, да, была логика именно вот избавиться и уйти от перезаражения. если пакеты безсотовые. Перепрошу, вот это... перепрошу, потому что у нас пакеты, у нас, я, я, ну номенклатура такая, конечно, у нас пакеты есть то, что безсотовые, то, то пакеты, а sotamy to je поправку. No i Dobrze, no, poprawkę, хорошо. Отводок, отводок. У нас он называется пакетом. У вас пакет это безсотовый, ну без пакет. Выключим У нас. пакет Пакеты. У нас они называются и то и то пакет, только безсотовый и безсотовый. От сота, от вводок, пускай это будет отводок с расплодом. Ну конечно, там. Ну Понятно. Там любое, любые болезни можно перенести. Да. Все в расплоде. Главный источник инкубации абсолютно э, всех болезней, основных у пчел это гнильцовые, грибковые, в том числе и паразиты типа клещи и Все в расплоде. Все в расплоде. Поэтому источник перезаражения, главный, главный фактор перезаражения это миграция пакета. Такая вот. Как получилось там у, у этого, у шефа вашего? Не знаю, не могу сказать. Значит, летом, летом было такое сообщение на границе с Турции, Турцией с Грузией. Мужчина под рубашкой, там в районе пояса, возил, матер. значит, ну, видите да. эту картинку, да. Да, и вот, и когда передали, там, по-моему, 10 штук, там вот этот товарищ рассказывает с Москвы, который, что когда 10 штук на ну, анализы передали, в 8 случаях был обнаружен этот тропический клещ. Но там расплода ж нету. Вот, скажете, ну, ну, что, не знаю, тут, тут вопрос, конечно, вопрос. Добрый вечер всем. Владимир Горгиевич, тоже наводящий вопрос. Если клещ вора зимует на пчеле, там, ну пусть после протравки в малых количествах в семье, и весной там он развивается, то тут можно понять, как тогда перезимует этот тропический в семье, в которой вообще всю зиму нету расплод? Не так, ну, такого быть не должно по, по любой логике, по ветеринарной логике. Расплод, тропелилопсоз болезнь и возбудитель он... Паразитируют только в тех регионах, где круглый год в семьях расплод. Это южные регионы. Понимаете? Южные регионы. Вот у нас сейчас, возьмите, я не знаю, вот Одессы никого здесь нет, но я думаю, Греция, Италия, Испания, там, там наверняка круглый год расплод. И там будет он, там законно он будет уже. Кавказ, эти некоторые регионы кавказских Государство, тоже там может быть. Хорошо, а ну, как, как же... Уфа, Иркутск, как там появился он? Ну, я, я не знаю, это что-то не то. Или что-то нам не, неправильно ветеринарная служба написали по его возможностям. Ну, да. как бы там не было, Рашат, как бы там не было, пока, пока наука определится, где он, как он живет, из чего он состоит, из каких, и что это за биологический монстр и кибор какой-то. Наша задача с ним бороться с законным, простым, проверенным способом. Выгнали на взрослую пчелу, Нет. живет он там, не, не, не живет, мы его скинули, он щевлек кислоту и все. И тему закрыли. Будем изолировать, значит. Да, да, а наука пускай разбирается. Також від, від региона, чи тепло, чи круглий рік матки червлять, а також від породы. У нас зараз минус п'ять морозу, а бакфасти, в бакфастах все трошка розплодує. Ну, да, есть такие, так может, может поправка, поправка, дружить. Поправка, ну, звучально, есть на, на такие южно южного региона матки, те, которые привыкли без остановки сеять. Может быть, поправка на распу на породу будет, конечно, будет. Но если сейчас Бахваст запереть он куда-то туда в Заполярье, да. я не думаю, что она будет его сеять. Потому что все равно фактор, фактор глобального потепления климата и возможность пчел держать круглый год расплод, пускай в небольшом количестве. Зимой будет затухание там, на, на небольших катачках таких, но он будет. Это уже прецедент появления тропилизов А насчет, насчет от северных регионов, вот Раша говорит в северных регионах. там, Да, я этот ролик смотрел северных регионов, ну, меня сразу, сразу это смятение ввело. Потому что у меня вот лежит гробов передо мной. Я его на зубок знаю это, эти все болячки, те, что касаются, те, что нас сопровождают. И как с ними бороться. Тропиловый обслуж нас не касался, как таковой. Ну, знал я о нем поверхностно и просто так, ради расплода не живет. Хотя, хотя возможны поправки, мало ли какая-то мутация может быть, или что-то недосмотрели. В прошлом столетии те постулаты, которые изолятор перечеркнул, тоже распинались, были доследы, были исследования, были, самое главное, что пошли диссертации. Были ли исследования или нет, но ученых достаточно на эту тему. В тропе клещ размножается через яйцо? В смысле? Еще раз вопрос. Правильно. Клещ тропе размножается через яйцо? яйцо ну, конечно. конечно. получается, что яйцо длительное время может сохраняться в ячейке. Есть такой вариант? Ну, Нету? теоретически представить можно, но там Смотрите, там появляются дейта, ну, детки, грудные детки, грубо говоря. де на следующий на второй день, протонимфа или наоборот, а затем уже взрослая оса. То есть там цикл каждые сутки рождается новый этап его взросления. Не знаю, насколько может он в виде яйца, там, как, как я не знаю, сомневаюсь я. Но, опять-таки, это если он будет в расплоде. Если расплода не будет, там и, и с яйцом тоже где-то он пропадет, пересохнет, затеряется. Ну, веримо, действительно, ученые нам не всю информацию дают, а яйцо может сохраняться как бы сказать, в замороженном состоянии до весны. Возможно, такие варианты. Ну, ну, логика, да, тут что-то есть в этом. может быть, может быть. Сейчас всему так вот доверяться без оглядки уже сложно, понимаете? Нужно, нужно оглядываться, потому что слишком да. много наука нам подсунула таких вот версий, которые проходится пропускать через практику и, и некоторые вообще игнорировать некоторые. Либо другой вариант, он не только на пчеле может существовать. То есть зимний период, возможно, он может зимовать и не только на, на пчеле. То есть пчела не единственный его источник, скажем так, питания. Ну все будет. Наша задача не допустить его размножения имеющимся да. у нас оружием способом. Все. Пускай наука ломает голову и нам потом расскажет. Другой вопросик можно, Владимир Да, пожалуйста, конечно. Есть такой ГПС, глюкозно фруктозный сироп. Его рекламируют как корм для пчел. Но в какой степени его можно применять или это просто чистая реклама? ГФС вы имеете в виду на кукурузной основе, да? Вот да, я, да, да. Но я на кукурузной основе уже говорил как-то, что нежелательно не в зиму. Весной на подкормку идет, а в зиму он тяжелый, тяжелый на кукурузной основе. Как в школе говорила учительница: "Ну, лес рук, масса вопросов и молчим". Да просто не получается включиться. Вот вы включились. Вот кто только что сказал, не получается включиться. И Владимир Иванович, такой вопросик, можно? Да, конечно. Раз молчим, молчат все, да. конечно, можно. Рамка Малыхина идет поперечная внутренняя полоса разделительная. Так? Она у нас вся рамка пластмассовая. Это не природный материал для пчел. Если туда положить полоску вощины, как себя пчела поведет? Оттянет или матка будет сеять? Или это будет просто помощь зимовки для матки? А ну что это за рамка Малыхина, скажите? Это те рамки, которыми вы занимаетесь Практически. Ага. Изолятор изолятор. Изолятор. изолятор. изолятор, А какой изолятор вы имеете в виду? Малые, скорее ну. всего, что. Не, не, не. Широко... это Широко да, изолятор, да, да, И какой вопрос? Там же вот у нас же он пере, это самый перегорожен частично, так матку отделяй Матка не по всему объему изолятора ходит. Почему не по всему? Ну Можно отделить его по диагонали или это самое г-образно. Смотрите, я его разрезал по диагонали делал, и сделал из него два треугольника. Две косынки, в идеале. Да, да. Размещение его, то есть задняя, нижняя часть абсолютно не нужна. Понимаете, абсолютно не нужна там. Она просто режет клуб пополам и ну, его нужно греть, этот изолятор объемный. Когда нижнюю часть, задней убираешь, Получается треугольник. Малый катит от передней стенки, большой катит по над брусками верхними. И тогда клуб перемещается и полностью матка в зоне захвата клуба. Все в идеале. Так вот, если на эту перегородку положить вощину, это будет лучше для матки или нет? А вощину куда положить? Полоску. Вот вы по диагонали делите. Да. Вот. и здесь положить полоску узенькую на эту перегородку. Какой будет результат? Что-то даст это для сохранения матки, чтобы стопроцентно выживали? Я не, не совсем как-то до меня доходит. Какую полоску? Внутри изолятора? Внутри изолятора, да. Полоску вощины. И что она даст, эта полоска вощины? Ну, это будут лучшие условия для жизнедеятельности матки или нет? Вы имеете в виду присутствие там вроде типа сота? Да, не не сота вощина, а сота начнет тянуть сей. Они даже и без вощины там ее начнут весной тянуть. Ну я как-то затрудняюсь, вот заблудился я. Приветствую, я, ва я разумею. <говорит> вы хочете замест деревянной балочки поставить там вощину да. восковую балочку, не вощину, только восковую балочку, так? Да, Добре, да. Я ну так, а если они могут перегрызть, то и матка вылезет. Но это если две матки вы имеете в виду, чтобы там было. Ну, не, я не понимаю. А... Понятно. Ложим деревянную, а на деревянную вощину. Ну, я так понимаю у вас, так. Только да, да. возчину допустим, бжолы могут перегрызть. Матка... Не, не, не, Там деревянное есть. Деревянная там е, И на деревянную еще покласти А, я понимаю, я А на что? Это не нужно. Я так. не пойму, что она может дать. Какой эффект вы ожидаете получить? Ну, для лучших условий жизнедеятельности матки. Ну, не, а то... что она там будет... Кросс сдавать по этой полоске ващины чешу. Ну, просто Чисто... ради интереса, опыта. Чисто самоуспокоение, что она ходит в Ну, не знаю. Ну, попробуйте, расскажите нам, как, насколько разница с полоской ващины и без полоски. Не, ну, если в плане изоляции матки для борьбы с тем же вора или еще с чем-то, то тут логика вообще отсутствует, потому что расплода вокруг нету, а тут она будет потихоньку подсевать, и частично их плеч будет оставаться в ячейках, потому ну, логики точно нет. Ну, ладно, ну что, закритиковали человека, все нормально. Для этого мы работаем, Это тоже обсуждаем. вопрос в том, что лучше, лучше не будет. От того, что она не сеет, или она будет несколько ячеек подсевать, ну, это матки плюса никакого не даст. Ну, Там чистая овощина отсутствует ячейки. Просто как матка будет ходить, она лучше а будет что, сохранять что, ее что, энергия. Тело в изолятор хмары залазят, они же будут оттягивать. Да. Если им понадобится, то они оттягивают. По деревянной... -то экспериментировать, покажет. Валера, по деревянной поверхности матка спокойно ходит без проблем. Да, по да, еще, да, вот она Василия и и похватит. и она ходит и по тебя дома. Внутри изолятора, и там они друг за друг. Она и по головам у будет ходить. Да, и, и, все, пока и не, не стоит заморачиваться, я думаю, что. Так, Рошад, под... чем больше вариантов экспериментов, тем мы больше получаем ответов. Причем нас... иногда неожиданных, положительных. У нас очень много проблем. Ну, создавать еще для себя какие-то задачи, смысл, я не вижу. Там, Владимир Егорович, был вопрос по меду, что зимовкой там кристаллы появляются, значит, проблемы могут быть. Да, да. Давным-давно, когда я еще только начинал пчеловодничать, значит, мы наблюдали такое состояние весной подморка. Когда убираем в гнезде, да, и на полу, значит, вместе с подвором появлялось большое количество кристаллов от меда, значит, жидкую составляющую меда. Пчелы использовали, а кристаллы выбрасывали. Вот и были такие рекомендации поить пчел вот, именно в этот период. И тогда, когда доступ к воде есть, пчелы растворяют эти кристаллы и тоже могут использовать для своего питания. Рашат, смотри, ну вы знакомы с моей темой ⁇ Зимок на закристаллизованном меде ⁇ Это еще было 90-е, как бы не 90 какой-то, ну, в общем, давно, конец 90-х. Я именно так и сделал. Сократил двое, сверху положил пленку. То есть я максимально прогревал этот кристаллизованный мед, а конденсат они частично использовали, как вот я говоришь, воду, чтобы растворить. Но появились меда такие, то что посыпались, да, посыпались, они в состоянии были из ячейки взять фруктозу, а глюкоза высыпалась, ячейка пустая. А это мед, когда просто вскрывают ячейки, восковые крышечки напечатки, печатке вскрывают, вот то, что поверхностно они высосали там поверхностно, там я не знаю какой процент, 1 процент, два, может из всего содержимого ячейки, а то просто гранит, ты понимаешь, просто тупо гранит. Это либо сорт меда подсолнуха, потому что сортов сейчас там вагон целый. Совсем другая картина. Если там кашеобразный он был, кашеобразный, кристаллы и фруктоза, то там, да, фруктозу высосали, а вниз высыпалась глюкоза. А тут глюкоза даже не высыпается, потому что там, там камень, там просто камень. Я знаю, я столкнулся, у меня пропали отводки одно время, я показывал, кстати, ролики, показывал эти рамки, печатка сверху. Есть такая, есть такая падь, есть, я не знаю, как по-украински называется такое дерево, то моджев у нас, что оно, оно то есть с иглами дерево и, и, и они на зимку упад, падают иглы, не так, как сосна, смирека, что що эти иглы, такі иглы падают, и из этого дерева пать, мы называем Бетонная пачка, что она? Действует бы сама глюкоза была? Ну не знаю. У нас у нас такой, у нас есть такой солнечный. Виндае. Ну, больше глюкозы. Да, так. Там привагає, при... разность разно... разнообразие сортов подсолнуха такое, что как раз и попадает. А тем более если засуху он свел, нектар может какой-то выделить, корневая система в нем мощная в сухую погоду. А вот зимовать на нем, это, это, проблема. это проблема. И причем я с ней сталкивался, сегодня человек позвонил, спросил что-то. Вот, все, уже поднялись вверх. я говорю, Открыл, пока тепло было, открыл, глянул на рамки везде, а там ну, камень, камень, там ее даже говорит, стамеска, ее, куда там что он грызть. А может это... Как мед, Владимир Евгений. Да какая разница, Рашат, рапсовый или посоллыхой? Самое главное, что это камень. Все, нужно спасать. Чего? Есть такая беда. Ну, рапс говорят, что не откачивается, рамки ломаются. Камень. Может, может и рапс. А остатки потом... в рамках оказались и попали в зиму. Все, проблема сразу появилась. Может быть. Задача сейчас просто как, ну, как сохранить семью в сложившейся ситуации. Ложить рамку сверху, такую же положить снова, скроют, но ну, высосут там ну, на, на неделю, им хватит прожить. Значит, сложится нормальный, доступный, как корм, мед, лепешка. Какой там будет, крем мед это или еще какой-то из, из мягких медов. В случае, в конец. Задача дотянуть. Может попала, может какая-то семья где-то что-то еще нашла, кроме, кроме того или задержались рамки, как ты говоришь, с, рап, с рапсом, потом, ну так с подрапсом. Рапс цветет в, в апреле месяце, а подсолнух в июле. Там уже должно давно его нужно было съесть и забыть. Рапс, ну, ладно, рапс. рапс. Не, рапс не кристаллизуется до степени там глюкозы столько. Нет, он будет пастообразный. Если рапс остался, он будет пастообразный. Ну, вот, тем более в гнезде. Смотрите, у нас специалист, шановный друже Игорь, вы парапсу специалист. Mm. Парапс кристаллизует швидко, но до конца он здатний Он бжил. имеет має много глюкозы. Он, не знаю, я сейчас не помню, какая, какая пропорция, какие проценты. Он кристаллизуется быстро, для того его для брюнера чтобы его э, за вчасно забрать, а наверняка кристаллизует, то он э, в целости е доступный для брюн. Ну все, все решили, видите. Чувствую... Коллеги, разрешите чуть-чуть дополнить -чуть и злиться, было то. Ту... От опыта, скажем так, я начинал в очень оригинальной компании Анатолий Искерцович, тетя Руфа и тому подобное. Вот. Так вот, эта компания категорически шугалася рапса. Все, они считали рапсовый мед медом третьего сорта и пускали его только на медовую. По поводу кристаллизации рапса, опять же, я лично тоже вот стараюсь этих вещей и, вот, избегать, но Анатолий Схерцович говорил, Слава, после августа, до Нового года он становится как камень. Как камень. Его выкачиваем сразу и в переработку. Хорошо, Слава, понятно. Спасибо. Значит, может быть... Это может быть рапс попасть, это может подсолнух закристаллизоваться. Короче говоря, неважно, какой из этих двух ботанических источников он получился, рапс или подсолнух, есть проблема, ее нужно решить. семью нужно дозимовать до весны. Какой выход? Я сказал, лепешка и все, лепешка. Лепешка медовая, нормальная, крем-мед или какой там будет, положили сверху или канди. Должен быть э, мед доступный как корм на протяжении зимовки, чтобы до увидеть эту облет в этой семье. Не обсуждается. По-другому никак не получится. Вы, вы ничего не сделаете, вы же не будете перетряхивать среди зимы семью на какие-то другие рамки. Просто положить лепешку спокойно, не допустить, не дождаться, когда Семья начнет уже опонашиваться от паники, что отсутствует корма, а такое будет. Значит, прослушать, если шумит семья, значит все. Это будет может быть первый, первая причина того, что закристаллизованный в семье мед. Ну или матки нет. Если это закристаллизованный мед, значит решение вот такое: сверху лепешка однозначно, и другого выхода нет. Минимум минимум вмешательства, и максимум будет эффект. Ну, есть ще и другие варианты. Вы Да, слышите. Да. Пане Володимир, извиняюсь. Иван доскач Ассоциация Матковода. Очень а приятно. -а -а. Ну, спасибо. Ну, Видите, в зависимости от периода, когда стал этот момент, когда Пасечник визначил, что у него там карманы доступны, нужно использовать засушивать разную консистенцию корма аварийных как бы аварийного корму то что вы сказали потому что паста если не будет достатньої температуры канди воно будет так само жорстке, воно не будет таким мягкое и доступне. тут только один то есть жидкий мед разогреть мед на марлю и сверху если это ближе до весны якщо ближче до весни, можно класть пасту потому что паста по физиологическому стану если только есть расплод, можно класть пасту. Если расплода нема паста недоступна, потому не могут брать. Им очень важко их практикує уже в конце сезона, ну, в ставити ставить редкий сироп сверху через решетки, через марлю, то все утепляют. Ну, я то называю танцы с бубными, в принципе. Но если треба... нужно да, спасать, то такой вариант. В зависимости от периода в зимовлении и там Я слышу, спочатку не мог включиться, рассказывали, что весь сезон с розплодом, вообще катастрофа для физиологии, бджил – это ненормально. І И если даже бакфас, бакфас при правильном взбирании гнезда, он абсолютно витримує свои биологические режимы и остается без розплоду в зимовий период. Если люди его запакували, плевками запакували из всех сторон, подушками запакували, так он бідака йому ему там гаряче, жарко. Он не имеет другого варианта, как что-то делать, и они держат расплит. Так что тут не бакфаст виновать, виноват и пасечник, который неправильно забрал гнездо в зиму. Это раз. Другой, что очень велику увагу мы сейчас вертаем как раз на технологию утримання, То, что вы рассказываете людям, они ну, чують, но не чують до конца, не понимая технологию. Не, Бджолам не страшно холод, бджоли не бояться холоду, бджоли бояться вологи. И тому важливый той момент. Утепляти гнезда нужно уже весною, а не в зиму. У меня, например, сейчас вообще гнезда не утеплены, сверху лежит шматина, и, и буквально такой барселоновый сантиметровый звоилок, как коврики, коврик и вот вся земля. А вот уже когда пойдет весна, Коли е, піде розпліт, а в нас розпліт швидко йде, ми працюємо з Карпаткою, з Карнікою. Розпліт з'являється, все, тоді починаємо утеплювати, закривати, не боятися надмірної вологи, бо тоді вологи надмірної не буде, як буде розпліт. То єдиний момент, який, на який можна звертати увагу пасічникам, які сьогодні пасічникують і плачуться, що в мене там почурніли рамки, там у нас пліснява, там у нас одна, друге, третья п'яте. Самі то сделали, потом шукают причину. Ну, так что не нужно утеплять, нужно утеплять весною. То, Дехто аргументует мне на, на лекциях, ну, они там корма много корма съедят. Ничего они много корма не съедят. Если они находятся в состоянии спокойствии в клубе, они корму съедают только стихи, чтобы поддерживать температуру навколо матки и в клубе, чтобы жив. И они больше его не съедят. Поедание корма происходит весной, с початком расплода, А зимой корм майже не споживается. Досліди нашій інституті показывают, что за замовый период, когда бджоли находятся в зимовому зимовом клубе, они поедают от 1,5 до 2 кг корма. И только с весной начинается великое споживание кормов. Великое споживание кормов, великое выделение воды, температурные перепады через то, то, что внутренняя температура есть, утворяются конденсаты. Вот тоді у нас возникают проблемы. Ну, якось так. Да, да, да. Дуже дякую вам за такую, можна сказать, лекцію. Слухайте, ну це ще за радянські часы було було відомо, що краще, краще сухий холод, чем тепле волога Конечно, однозначно. Если вы смотрели мои ролики «Холодная зимовка», когда я открывал улью среди зимы при минус 20, просто крышку открываю, и там голые рамки. Я как раз и объяснял, почему и для чего. Весной однозначно нужен нужно тепло, потому что расплод утравится расход корма, и там укутуйте уже чем только можете и как можете. А зимой в отсутствии расплода. И не провоцируйте это появление преждевременного расплода переутеплением гнезд. Мало того, что там болото устроите, это раз. А если появится, что такое конвективное тепло, ему некуда, если будет деваться, вначале, вначале напитаются стенки, рамки, утепления а затем вот это болото, вот это влажное, влажный воздух, пропитанный углекислотой. Это же не просто. Конвективное тепло, это тепло дыхание теплое пчелиного клуба. Поднимается вверх. Но вдыхает кислорода, а выдыхает углекислый газ. И вот это вот водяная баня, пропитанная углекислым газом, ну, углекислотой, воднорастворимые кристаллы. И оно его вдыхает назад вдыхает назад, и тут будет проблема. Проблема в виде и и я не говорю там уже за внешнюю среду по, по самому состоянию гнезда. Там кислотный токсикоз еще возникает. Ну, я, о нем, я как обсуждают. раз о нем и говорю, о кислотном токсикозе. Я очень часто, очень часто привожу пример, не привожу пример, а говорю о состоянии, о наличии у пчел мальпиговых сосудов. Это понимаете, это, это и так беда. Если мы туда еще загоним и углекислоту, вот как сказал шановный коллега, вот представьте себе нагрузка на амальпиговые сосуды. Они просто не в состоянии будут отфильтровать его и вывести в кишечник. Гемолифа будет перенакисленная. Вот вам и биоресурс пчелы, соответственно, продолжительность жизни. По весне нужно им выкормить расплод себе на замену. Она еле выходит нормальной зимы. Но зато мы создали медвежью услугу, мы утеплили красиво, хорошо. Почему вам в шанниках очень часто при одном литке, при одном нижнем литке, если хозяин оставил, забыл, ушел, через время приходит, литок забитый. Забитый открывает там болото, и семья пропала. Хорошо, если вовремя он подскочил. Очень часто можно слышать такую версию, еще тоже... Ноги растут из постулатов прошлого столетия, что углекислота усыпляет пчел, они меньше поедают и так далее. Но я говорю, хорошо, замажьте все дырки, все, что только можно. Пускай она дышит углекислым газом, как медведь заснет и до весны, а потом проснется и будет выкармливать расход. Но почему-то так не получается. Если не будет присутствия приток кислорода, вот тут будет беда. И как Пример и показатель этому в Амшаниках при одном литке, при отсутствии потолочной вентиляции, а подмор, когда сыпается, он пчела лезет до последнего, и чтобы покинуть гнездой, забивает, соответственно, литок. Притока кислорода вообще никакого. И семьи могут погибнуть. В лучшем случае послабнуть. Или будет там болото. Кроме того, вы все, певно сказали, кроме того, когда она там происходит с логарифмическим нарастанием падіж наибольший отход відхід как раз когда закрыто все, когда немає доступу кисню и нема выбора от сырого воздуха. Кроме того, вот эта кислота, яка насичена углекислота, яка, вона сідає на конденсат, розчиняется, получается слабый розчин кислотный, и тот слабый расчин кислотный начинает попадать не на, на незапечатанный мед, начинается кисл, еще больше укисливается корма, и мы имеем величезний отход. Мы то с вами, Володимир, то знаем и говорим на лекциях, Такі от люди то не слушают, дальше роблять свое, потому что боятся, чтобы бджоли боятся холоду, они замерзнуть, съедят все корма и будут голодны. Та если не загодуют нормально, то они весной съедят корма и будут голодны. Статистика последних годов, сколько я сейчас в институте за этим спостерігаю, бджоли в людей гинуть с голоду весной. Понимаете, что самое дивно Вот что там есть, там корма а були застигла Вони залезли в рамку и застигли так застили вони не з, не з холоду люди добрые не застили вони бідні вмерли голоду. з голоду вони да, да, я да. своїм всім у нас в всім ну у нас така вимога ми, у нас це практика вже кінець лютого ми даємо бджолам зверху по кілограму пасти Незалежно від того, яка буде весна, тому що в нас тут на Западной Україні весни бувають дуже різні. Буває дуже рано піде розпліт і немає пилку в природі ще або підмерзне пилок в природі. Перерва бог с ним. То не так страшно, коли в джилл не буде кормів. Краще хай вони мають зверху запас корму. Вони ніколи його зайви не буде. Вони його з'їдять, коли не будуть мати, що їсти себе подстрахуют, Ті, хто викачав, є у нас ну так, так, так. хто там таїть гріха стоять, есть жадные пасечники, без, ну, безмежно жлоби такие, ну, выкачают все, там, дасть 5 литров сиропа, каже, перезимуют и а весною принесут. Ну, вот, есть такие варианты, поэтому я рекомендую, взагалі в конце лютого, Бо на начале лютого месяца сверху ставить килограмм. Я то своим основным семьям, материнским семьям, батьківським семьям. Батьковским я взагалі даю по два килограмма корму з білковим компонентом, а материнским я по килограмму кладу тоже з белковым компонентом. Страховка у меня, звичайно, наша одесская паста бифондовская, без всяких добавок на инвертированном сиропе и все прекрасно уже років десять не маю проблем так что рекомендую такий момент а еще по ГФС? если можно, у меня тоже досліди по ГФС были, могу рассказать ну слушаем, конечно дивитесь, по Гефесу. стояло використання использования глюкознофруктозных сиропов, я то взагалі на сиропами навіть не назвал, потому что суміші такі. Синтезованы, значит, они годятся только для какой-то в критическом периоде, для зиму. Ну Вы на весну держите очень ослабленные бджоли. В контроле у нас, там, где мы годували в зиму ГФС, и, конечно, полностью его складники, ничем, ничего не добавлялось, не разводилось, и семьи в контроле у нас были, які сім'ї семьи сиропом. Весною розвиток семей на ГФС – это катастрофа. Они очень плохо развиваются, важко зимуют. И еще один момент. крайні рамки с ГФС, они делаются такими пастоподобными, как без репаку. Понимаете? Они при пониженной температуре, а крайние рамки мають завжди понижену температуру, пока не будет достаточного розплоду. И тому есть проблема с зимой на ГФС, мы не рекомендуем вообще использовать. Тем более по цене на сегодня абсолютно уже підходить до цены цукрового сиропа. И потреба загодовывать ГФСом, особенно на кукурузных крахмалах, нет потреби. Это не те корма, которые в Европе продаются, редкие корма и глюкозно фруктозная суміш. Там трошечки інша технология и инший сировинный материал, из которого удерживают ГФС для, для кормов. Він так и называется, Суміші для кормов. И глюкозно-фруктозный сироп, который мы имеем в Украине робиться делается там в Днепре, он для кондитерки он просто посластитель дешевый підсолоджувач, когда была дешевая кукуруза. Сейчас кукуруза стала дорога, ее лучше продать, чем гладить ГФС и по цукру, навіть, по рушену, такий, що вони вже думаю, на порошену анализ такой, что они уже думают, чи лучше цукор все-таки на своих фабриках там, використовувати использовать сиропы ну, але подсолодживачи лучше вымешивается с ГФС -у. так что, що, в крайне муратом если нет уже за что купить сукру, то ГФС можно там в беззятковый период, но бджоли должны принести белок. Если бджола нет, в улице нет белковых кормов, нет перги, то годивля ГФСом вызывает ослабление семей. Так що ГФС можно использовать, в крайнем случае я по іншому не могу сказать. Дякую. Будут вопросы? Дивите, ГФС белок то уже понятно, то белок для сам по себе для кормления, прокормления распода. ГФС он то не содержит белковые основы в себе. Да, он не мая. В том є проблема, коли когда не мая, а лепчулаку, когда корм. Для выгоды влияет на плодоту, ей необходимо обязательно, чтобы был белок. А когда мы его сгодовываем, бджоли хотим загодувать, не имея белкового корма в улі, не имея приносу белкового корма, они должны все равно, то цей перенос, набирая ГФС, удерживая углеводное живление пчела, дисбалансирует организм. План вуглеводный, вуглеводно-белковый Біл, комплекс має бути. Если его немає, бджоли виснаживаются, мы втрачаем, как можно Это на увазе загодивля в зиму, или разведок весной? ні, -ні загодивля в зиму, когда люди загодивлю в зиму mm -hmm. питали. В зиму годовать гефесом не рекомендую. Ну, все, Ми, то... Таке мое переконание. Так, так, так, я, я тоже такого крапкаю. Я на це, я так и сказал спочатку, И это вопрос не, не первый раз на, на, за этот ГФС. Я был в Болгарии, питав у итальянцев они торговали, как раз это там такий был Була... разновидь у всех э... всяких Я говорю, яка основа у вас кукурузная чи бурячная? Не только буряшка, значить, значит, весной еще може может пойти при там уже, как пішел облит, как, как за, за неимением, говорю, ничего, углевод, он как а да, полог само собой. А в зимку в зимку, это, каже, будет так, проблем. Так, весной можно без проблем, он не имеет запаха, да, да. бджоли не летать, не, не, не крадут, тобто весной он, как підгодівля, может быть, но в зиму это катастрофа. Буквально, красть, на, красть да, буквально на этой неделе пересекся по апитоксии по челлаужалованию очень очень сильные мощные результаты на дцп детское очень сильно вот сейчас вот копаю копаю эту тему кто с этой темой работает свяжитесь пожалуйста со мной спасибо хорошо спасибо так, шановні учасники, ну все, будем на, на цьому закінчувати. Дуже дякую за участь, до побачення, слава Україні, все буде Україна, Україна переможе. На добра ніч. слава. Спасибо всем, до свидания, до следующей встречи. Всем до свидания. Всем успехов, до свидания. Всего доброго. Так. Все будет Украина. Всем счастья, богатства, здоровья и до встречи.